بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا صيك о Аллах, в этот день прошу у Тебя того, в чем есть Твое довольство. Ищу у Тебя убежище от деяний, вызывающих Твое недовольство. Прошу Тебя помочь мне быть покорным Тебе во всем и не ослушаться. О Великодушный, как всем просящий. имя Аллаха, милостивого, милосердного. Если вы хотите знать, доволен ли вам Бог или нет, посмотрите, довольны ли Богом в глубине своего сердца. Если вы довольны, Бог также доволен вами. У нас есть хадис что вы подобны пациенту, а Бог подобен врачу. Все это говорит врач принимает больной, чтобы не дал нам Бог, мы должны быть удовлетворены. Если мы не желаемся на Бога в бедствиях и лишнях и Покоряемся Богу, значит, мы довольны Богом, и Бог доволен нами. Например, раздача, милостини, встаение, раздача милостине, встаевание, молитв и выплата закиата. выплата закиата является причиной божественного довольства. Над своими рабами, а ложь, клевета и сплетни вызывают гнев Господа миров. В этот день мы просим Бога сделать нас среди тех, кто стремится к Его довольству, а не к его гневу. Ассаламу алейкум, варахматуллаху барака.